как стать женственной привет меня зовут Женя я женский психолог и эксперт по психологии отношений сегодня мы поговорим о том как же женщине стать женственной подписывайся на канал ставь лайк и в конце обязательно получай свой бонус ну а сейчас я тебе расскажу о том все-таки как же стать женственной что для этого нужно и почему думают многие что это сложно на самом деле нет ты сейчас поймешь почему. А, перед тем, как я тебе расскажу, расскажу очень четкие рекомендации, секреты, если так мы можем назвать между нами женщинами, а, я тебе предлагаю для себя внутри ответить, что для тебя женственность. Потому что для многих женщин а, понятие сексуальность, сексопильность, женственность это практически одно и то же. И я хочу сейчас с тобой так поделиться информацией о том, что сексуальность это подчеркивание, грубо говоря, половых признаков, да, о том, что ты отличаешься от мужчины какими-то внешними признаками. А это грудь, это талия, да, у тебя по-другому устроено тело, и ты подчеркиваешь это одеждой, ты подчер подчеркиваешь это аксессуарами и другими там, доступными для тебя а способами, желанными доступными женственность это больше про внутренние ощущения твои а, про принятие самой себя как женщины а, я думаю ты согласишься со мной что очень много женщин которые надевают джинсы свитер и при этом выглядят очень женственно а, они очень мягкие очень притягательные а, в них прям хочется окунуться хочется с ними общаться и не притягивать к себе внимание а, так вот это про ощущения. Сейчас мы сделаем с тобой, если ты не против, одно очень короткое и простое упражнение. Я предлагаю тебе написать письмо твоей внутренней женщине. Ты можешь, конечно же, сделать это упражнение после того, как посмотришь видео. Сейчас просто я тебе о нем расскажу, да, а, что тебе нужно для этого. Взять лист бумаги, ручку и написать «Здравствуй, моя женщина». И признайся своей женщине в любви, что ты к ней чувствуешь где она у тебя внутри, в теле. Представляй это, а чувствуй сейчас. Чувствовать можешь прямо сейчас. Письмо написать можешь, конечно же, после видео, так тебе будет удобней. Когда ты э, слышишь свои ощущения, э, наверное, у каждой, конечно же, будут разные впечатления, разные чувства, ощущения. Э, будешь работать с внутренним состоянием, представь, какая это женщина внутри тебя. Маленькая, большая, она полностью тебя заполняет, твое тело теплая, холодная, яркая, тусклая, какого цвета? Представь его во всех, во всех этих э, спектрах. Хорошенько представь. Если ты почувствуешь, что тебе не хочется, тебе неприятно, тебе дискомфортно, я тебе предлагаю э, сделать такой промежуточный этап. Представь, что эта женщина просто стоит с тобой рядом. Вот твоя внутренняя женщина стоит с тобой рядом. И опиши ее. Опиши ее для себя мысленно, конечно же, представляя, Повернись к ней. Стань на удобную, комфортную для тебя дистанцию от этой женщины. Задай ей вопрос, познакомься с ней, спроси, как ее зовут. И узнай, что она чувствует. Спроси ее о чувствах. Спроси ее о том, как она относится к тебе. У вас будет возможно, только небольшой диалог. Это все на уровне воображения, фантазии. Я тебе сейчас скажу, психолог, почему, почему это упражнение может быть ценным для тебя, полезным. Да? Потому что э, так как мы, женщины, мы чаще всего мыслим, правым помушарим, это наши эмоции, образы, фантазии, да, нам легче это представлять, и наш мозг, э, скажем, меньше сопротивляется такой работе внутренней. Потому что э, если бы мы сейчас это бы разбирали очень конкретными понятиями, женственность это... Это эмоция радости, это эмоция удивления, это расслабление в теле. Тебе бы сложно было свою внутреннюю женщину пробудить, познакомиться с ней. Поэтому, когда мы говорим такими абстрактными, образными понятиями, твое бессознательное, бессознательная – это часть психики, то есть то, что ты каждый день да, не отслеживаешь в своей жизни, там, чистишь зубы расчесываешься то что у тебя же происходит на автомате это все о внутренних ощущениях в образах нам легче работать с внутренним я с внутренними ощущениями с состояниями женскими поэтому это для тебя будет максимально комфортная форма как для женщины узнать кто же такая внутренняя твоя женственность сделав такое упражнение ты много что узнаешь о себе ты, возможно, кто-то из женщин плачет, какие-то эмоции освобождаются. Да? Что-то с тобой, возможно, будет происходить это нормально. То есть, если у тебя эмоциональное настроение не будет стабильное после упражнения, то есть ты запечалишься о чем-то подумаешь, возможно, где ты наоборот обрадуешься, удивишься, тебе будет приятно, ты испытаешь нежность, все эти эмоции это нормально. Так ты познакомишься с своей внутренней женщиной. Теперь я тебе расскажу о простых рекомендациях, которые ты можешь делать каждый день в свободное и удобное для тебя время. Первая рекомендация. Выбери, пожалуйста, музыкальный трек, который больше всего тебя драйвит, который добавляет тебе больше всего положительных эмоций и под которые хочется подвигаться, потанцевать. Выбери удобное для себя время, удели этому 3-5 минут, собственно, какая длительность трека, столько и минут, и потанцуй. Просто потанцуй, не сковывай себя в движениях, слушай свое тело что она тебе подсказывает, как ты хочешь двигаться. Поэтому очень классно, если ты э, сможешь э, эту рекомендацию использовать в жизни, когда тебя никто не будет отвлекать. А, может быть, в наушниках. Это тоже вариант. Никто не говорит включать музыку громко. На, э, включи музыку и надень наушники. Потанцуй в наушниках. И главное, что, что очень важно сделать, чувствуй свое тело как оно двигается, как двигаются твои руки, ноги, бедра, лицо, как развиваются твои волосы. Прочувствуй свое тело. Это первая очень простая рекомендация. Вторая рекомендация, чтобы прочувствовать себя более женственной, подумай о чем-то очень сокровенном для тебя, о том, что именно тебя возбуждает. Потом об этом 2, 3, 5 минут, 10, насколько тебе позволяет время в течение дня. Если ты сможешь сделать это несколько раз в день, очень здорово. Ты почувствуешь себя внутри более желанной и желающей. Это тоже о твоем внутреннем состоянии женщины, о женственности. Еще одна рекомендация, третья рекомендация – это упражнение бедрами. Вот, вот такое простое упражнение бедрами. Просто делай ими восьмерку. Не странно, а, наше тело, наш мозг, наши эмоции – это все одна система. Поэтому, когда ты начинаешь делать упражнения для тела, ты автоматически вызываешь у себя определенные эмоции и состояние потом, чувства. Поэтому упражнения бедрами а, в виде восьмерочки, да, латинские ритмы. Вот если ты будешь делать это 3-5 минут уже в течение дня, а, захочешь – делай больше. Это только по твоему желанию. А, ты почувствуешь больше внутренние а, Гибкости, плавности, двигайся плавно, чувствуй именно свои бедра, весь фокус только на бедра, только на то, как они двигаются. Ты идешь в магазин, двигай бедрами, насколько тебе комфортно. Никто не говорит, выстраивайте волны в очередь, да? Но делай так, как тебе комфортно, начни с мало, начни дома, по чуть-чуть, пока никто не видит, потом ты так увлечешься, что тебя, наверное, могут заманить уже в танцевальную студию, но это, опять же, будет твой выбор, твое желание, только так. И э, еще одна рекомендация, пожалуйста, доставляй себе удовольствие в течение дня. Э, пожалуйста, знай, что тебе приносит удовольствие. Для того, чтобы ты это знала, обязательно отмечай это для себя. Э, возможно, ты любишь кофе, чай, возможно, ты любишь э, мягкий диван, возможно, ты любишь общаться с подругой, может быть, ты любишь гулять по улице просто и трогать деревья, ощущать э, траву, цветы, аромат цветов зная, что тебе приносит удовольствие, и делай это ну, ежедневным упражнением. Да. то же время немного у тебя не займет. Не больше пяти минут на одно удовольствие. А если будет этих удовольствий 3-5, вообще прекрасно. Таким образом, ты у себя спровоцируешь выброс гормонов удовольствия, тофамины, эндорфины, окситоцин, гормон нежности. Их очень много, они очень все приятные приятны для тела, для эмоций. И незаметно для себя ты обнаружишь, что ты стала двигаться плавно. Вот Почему говорят, надевайте каблуки, надевайте обувь на каблуке? Не потому что каблук решает все. Нет, а потому что это замедляет наше движение. Женщина не может летать на каблуках, ей приходится для начала Выравнив свой баланс Движения становятся более плавными Неторопливыми, без спешки И а, наши бедра двигаются тоже очень красиво, плавно Мы в целом выглядим женственно Хотя мы знаем, что женственность Это прежде всего внутреннее самоощущение Если это видео было для тебя полезно Ставь лайк, подписывайся на канал Забирай бонус Ну и если у тебя есть вопросы Пожалуйста, оставляй их в комментариях